Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео у нас будет уникальная система, уникальный проект, это у нас проект Global Reserve System, сейчас мы рассмотрим данный проект, что он нам предлагает и как мы сможем с этим работать и заработать для нас неплохие деньги. Проект предлагает использовать криптовалюту Globe для взаиморасчетов и майнинга в качестве финансового инструмента для управления прибыльностью. В общем, GLOB представляет собой токен на протоколе ERC-20 блокчейна Ethereum, который отличается от остальных криптовалют уникальным протоколом эмиссии новых монет, который называется Proof of Transaction, то есть доказательство сделки. Этот протокол определяется основанием для майнинга монет, переводы. Между счетами пользователей, при которых 20% от суммы сжигается, сокращая общее количество монет в обороте. При этом в блокчейне создаются внутренние активы сделки, которые производят майнинг и распределение новых монет в течение одного года. Также... По итогам майнинга с каждой сделки отправитель получает кэшбэк в размере 100% от отправленной суммы, а получателю начисляется 100% от полученной суммы в течение опять же, одного года. Двойная система активов обеспечивает исключительно высокую рыночную ликвидность монеты, защищает ее от биржевых спекуляций и дампов. Все пользователи Глоб автоматически являются майнерами, а саму криптовалюту называют возобновляемые деньги. В общем, что у нас, ребята? Так как все затраты при взаиморасчетах всегда компенсируются блокчейном за счет майна, проект интересен, получается, для всех и каждому человеку, то есть майнить без вложений. То есть вы всегда по итогу, получается, одного года получите огромную скажем так бонус такой огромный такой кэшбэк который вам просто напросто прилетит в общем на сайте здесь полностью все описано все понятно как оно и что она дальше у нас белая бумага по белой бумаге вы можете точно также все ознакомиться прочитать Просто нам придется очень-очень долго ждать. Скажем, пока мы разберем всю эту белую бумагу, ссылочка обязательно будет в описании. Вы можете понять, как работает раб данный инструмент управления, опять же, прибыльностью. И вы поймете, в чем вся суть данного проекта. То есть ссылка здесь будет в описании. Как вы видите, кошелек. Доступен рабочий онлайн кошелек, на котором можно производить взаиморасчеты и майнинг монет. Безопасность кошелька обеспечивается работой через расширенный MetaMask. Вам придется его установить а, как расширение. А, также встроенная блокчейн-партнерская программа. А, исходный код всегда открыт и доступен в интернете. То есть здесь мы опять же с этим разберемся. Далее попадаем мы на CoinMarketCap. Как вы видите, график постоянно идет вверх. Начиналось, ну, грубо говоря, там, чуть больше, чем 3,5 доллара. И сейчас наш уровень уже, скоро, я думаю, преодолеет 10 долларов. И просто будет цена космос. Также по биржам у нас есть биржи Catex, Vindex и Xstocks. Объемы, да, сейчас, конечно, небольшие, но проект только вышел на рынок начинает, а, скажем так, набирать обороты. А, монета существует пока еще только 3 месяца, торгуется на этих же биржах. То есть ссылки будут в описании, статистику всегда сможете посмотреть. А, также есть еще интересная статья, опять же, связанная с коронавирусом. Тут можно очень много интересного почитать, ну в принципе интересная статейка. То есть по заявлению разработчиков монета позволяет не только зарабатывать в майнинге, но и производить безубыточные взаиморасчеты, инвестиции с помощью альтернативной экономики, которая поможет, является панацеей от экономических и финансовых кризисов в интернете опубликовано несколько статей которые описывают данную модель то есть вы можете все это все прочитать ознакомиться на русском языке все легко, банально, все понятно то есть я думаю а с этим проблем никаких не будет а, так, ребята, что у нас существует сообщество русскоязычных пользователей, которые используют эту криптовалюту для взаиморасчетов, опять же и скажем так майнинге все полезные ссылки я оставлю в описании проект интересный сложный сразу говорю проект сложный но если вы хорошо вникнете вы сразу все поймете то есть ссылки все будут в описании напишите свои вопросы предложения там как вы видите данный проект данную экономическую модель как она нам может помочь что я хотел еще добавить, также я оставлю ссылку на полное, более развернутое видео, там где полностью описана система, как она работает изнутри, то есть очень-очень интересно, также ссылочка будет на канал в описании, в общем, ребята, переходите по ссылке в описании, смотрите более детально и очень много интересного сможете узнать и получить Будут какие-то вопросы, пишите в комментарии. Всех поддержим, всем поможем, всем ответим. Давайте, всем удачи, всем профита, всем пока.